7 января 2021 года, практически год назад разработчики CSGO полностью убрали ботов из официального матчмейкинга. Ранее, когда один из игроков отключался, на его месте появлялся бот, который хоть и играл отвратительно не слушая составления живых людей, выполнял одну очень важную функцию — его можно было взять под контроль и получить фактически вторую жизнь. Целью этого обновления, по словам самих валв, было искоренение токсичной модели поведения, когда одного или нескольких излишне выделяющихся игроков могли несправедливо и безнаказанно кикать, так как на его месте все равно бы появился относительно полезный бот. От этого решения пострадали и нормальные игроки, которые попадают в объективно проигрышное положение, когда один из тиммейтов вливает из-за проблем с интернетом. Лично у меня от этого решения до сих пор горит, так как вместо какого никакого бота ты получаешь тиммейта, который тебя шантажирует, потому что если ты его кикнешь, то попадешь в объективно проигрышную ситуацию. Всем привет ребят, микрофона снова Максим и сегодня расскажу как дуо ученых из Великобритании и Китая научили нейронную сеть играть в КСГУ прямо как человека и почему слишком умные боты это такая же проблема как их отсутствие. Перед началом поставьте всего один лайк, подпишитесь на канал и напишите несколько комментариев, это сильно помогает продвижению видео. В апреле этого года Тим Пирс из университетов Кембриджа и Цзунжу из университетов Цинхуа опубликовали свою научную работу на тему обучения и воспроизведения человеческой модели действий при игре в Counter-Strike. Особенностью этой работы является метод полномасштабного клонирования поведения, когда боту или же нейросети не дают никакого доступа к памяти или коду игры. Как это было в Dota OpenAI, которую обучали при помощи полноценной опишки игры с безусловным преимуществом, так как обучающиеся программа получала намного больше данных, нежели обычные игроки. По сути, этот метод представляет из себя ребенка, которого садят перед монитором компьютера и говорят, вот сиди и смотри как дядя играет, и чтоб когда мы вернемся домой, ты играл точно так же, или же, когда вы смотрите стримы профессиональных игроков, подмечаете какие-то фишки и потом пытаетесь повторить их в своей игре, однако не факт, что повторяете их корректно. Бля. То есть, грубо говоря, нейронка будет переобучаться в процессе игры, делая выводы и стараясь избегать допущенных ошибок в будущем. Надоело играть в Counter-Strike за просто так и хочется получать что-то взамен? Все очень просто. Регистрируйся на Game Arena, привязывай свою любимую игру, бери квест и бегом выполнять задание в официальный матчмейкинг. Если что-то не понравилось, просто поменяй условия на другие, при успешном выполнении которых тебе на аккаунт начислятся аренумы. Условная валюта, которую можно обменять на настоящие скины CSGO или попытать удачу и открыть кейс. Некогда выполнять челленджи, тогда оформи карту Альфа-банка и получи три кейса бесплатно. Получишь карту на руки и загребешь еще три сундукада в еще и премиум подписку. Совершив первую покупку, прилетит буст x5 аренума на 7 дней. Вместе с картой тебе откроется доступ к альфа кап турнирам, где проходит куча бесплатных турниров с огромным количеством аренума и другими призами, прямо сейчас на сайте проходит розыгрыш с крутыми призами, так что бегом побеждать по ссылке в описании. Суммарно нейронки было скормлено чуть больше 70 часов и 216 гигабайт записанного материала, 16 из которых это идеальный геймплей с тренировкой на им карте и 200 гигов реального геймплея из обычного дезматча с простыми ботами, средними ботами и реальными людьми. Важно подметить, что ранее уже были попытки научить нейронку играть в CSGO, однако в конечном счете это все скатывалось к созданию читов, которые тупо научились распознавать паттерны и фиксировать присыл игрока на голове противников. Это крайне примитивное решение и не имеет практически ничего общего с сегодняшней работой. Ключевое отличие заключается в трех критериях обучения. Краткосрочная эффективность, когда программа учится тупо бегать и реагировать стрельбой на противников. Среднесрочная эффективность, когда бот учится полноценной навигации на карте, следит за своими показателями патронов и здоровья и на основе этого начинает строить самые базовые тактики, когда например отказывается ражить при маленьком количестве хп или перезаряжается спрятавшись в укромном месте. И долгосрочная эффективность, когда нейронка учится экономике игры и умной закупки амуниции, планирует полноценные игровые стратегии на будущее, адаптируется к слабым и сильным сторонам противника и что самое главное начинает грамотно взаимодействовать с тиммейтами. Все предыдущие попытки и читы останавливаются на первой ступени, когда по карте тупо бегает АИМ-бот и стреляет всем в голову, когда в процессе создания этой работы исследователи остановились на второй ступени, добившись крайне высокой эффективности на им картах и средней эффективности в дезматче с реальными людьми. Стоит Отметить, что боты учили играть именно как обычного человека, заставляя его буквально двигать курсором мышки и нажимать на виртуальные кнопки, тем самым избегая опасного поведения, когда курсор резко перемещается на нужную координату и жестко фиксируется на цели. Благодаря этому удалось добиться довольно естественного поведения курсора мыши с контролем разброса при стрельбе. Обычно CSGO играется в разрешении 1920 на 1080, однако исследователи запускали игру в разрешении 1024 на 768, обрезали видимость до 584 на 488 и потом еще даунскалили изображение до 180 на 80 пикселей. Именно с таким разрешением в 16 FPS бот играет. Лично я вот в этом месиве пикселей ничего не смог бы разобрать, не говоря уже о четком разделении противников и тиммейтов и еще и ориентированию на карте. Просто представьте, каких результатов можно было бы добиться, если бы у КС был полноценный API. Исследователь дали бы обучаться ботам 45 тысяч виртуальных лет, как это было с OpenAI в доте. Лично мне хотелось бы увидеть отдельный сервак или даже тренировочную карту, где живой игрок сможет поиграть против нейронок, или даже просто посмотреть как две команды ботов играют друг против друга, создавая интересные ситуации. Особенно интересно наблюдать как нейронка совершает абсолютно человеческие ошибки, вроде стрельбы по уже мертвому игроку, случайному игнорированию противников, Или же еще более забавному моменту, когда бот видит что враг заспавнился, но в него еще нельзя стрелять потому что он бессмертный, отворачивается прочекать мид, забывает про врага и уходит в другую сторону. Полное видео с геймплеем нейронки и текстовую публикацию вы сможете найти по ссылкам в описании, обязательно ознакомьтесь, это очень интересно. Мое видео на эту тему должно было выйти намного раньше, однако я тупо не дождался пока исследователи опубликуют свой исходный код на гитхабе, хоть и обещали это сделать. Я подозреваю, что так получилось из-за вполне объективных причин. Они просто не хотят, чтобы их наработки стали основой полноценных нейрочитов, проблему которых я уже обсуждал в отдельном плейлисте, связанных с с нейро античитом Вакнет от Valve. Не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев, после чего обязательно глянув прошлое видео, где я в очередной раз что-то выдумываю о новом и немного о будущем обновлении КСГО. Увидимся.